Всем здарова, с вами гитр 94 сегодня у нас реакция на канал Что если? Что если ты акула? Непонятно пока, в смысле я акула? Ну, что я, если я акула? Я бы мог плавать, дышать под водой и жрать других рыб, я могу сказать, и людей еще. Знакомьтесь, это Боб. Боб блогер. О, Боб. Чувствуя острую необходимость поймать волну хайпа, Боб решил завести себе отдельный канал, на котором он будет делать обзоры на милые его сердцу предметы. Будь то новинки техники или прошлогодний леденец. Случайно а это будет связано с основным сюжетом, знакомьтесь, Боб, богу, или что отдельно что-то будет? Нужную ссылку вы найдете в описании к ролику. Знаете ли вы, что в 1916 году в Нью-Джерси орудовала самая настоящая банда акул-людоедов? Они Пряма совершили банда? более 50 нападений на людей, и 4 из них закончились смертью. Именно этот случай послужил началом тому, что все в мире начали бояться акул. А теперь представь себе, что если ты станешь акулой? В настоящий момент существует более 450 видов акул. Ты станешь самой опасной из них, белой акулой. На данный момент а в природе храбли? осталось всего 3500 таких особей поэтому ты вряд ли сможешь найти друзей. Размер самой большой белой акулы превышает 10 метров в длину, а вес достигает 5 тонн. Ты же будешь размером с подводную лодку. Ежедневно белая акула должна съедать приблизительно 15% от своей массы или почти 11 тонн мяса в год. Это сопоставимо с весом двух слонов, четырех машин или одного трамвая. При этом ты сможешь не есть около трех месяцев и чувствовать себя замечательно. Средняя продолжительность жизни акулы составляет примерно 30 лет, из-за чего ты должен будешь окончить школу акул уже в 5 лет. Возможно, это позволит тебе стать акулой бизнеса. Качество зрения акул в 10 раз превосходит человеческое и в несколько раз кошачье. Ты сможешь увидеть иголку на расстоянии 150 метров. Также ты станешь обладателем отличного обоняния и сможешь почувствовать каплю крови за 1000 километров. Средняя да, скорость да, акулы составляет 50 километров в час. Благодаря этому ты без труда догонишь практически любой корабль, чтобы напасть на него. Сила твоего укуса составит 30 тонн квадратных сантиметр. Это большая силы человека в 700 раз. Слух Ихрена, акулы способен да? различать звуковые сигналы в промежутке от 10 до 800 Гц. Так что ты сможешь стать отличным музыкальным критиком. На данный момент снято около 137 фильмов об акулах. Вполне вероятно, ты сыграешь одну из главных ролей в кино. Естественно, тебе придется совершать Отлично. нападение на людей. На данный момент регистрируется более 400 таких происшествий в год. Ты же увеличишь это число в два раза. При этом ты можешь стать одной из 100 миллионов акул, газовая которых ежегодно убивают да, это Получается, быть что быть акулой это плохо? Конечно же нет. Акулы Хотя... практически не изученный вид животных, и они еще смогут показать себе с неизвестной стороны, как и канал, что, что если. Нет. Ждешь новые ролики? Тогда подписывайся на наш канал и паблик ВКонтакте. Здесь ты сможешь следить за проектом, а также узнать много нового и интересного. Ну, в общем, все сказали, что можно было. Что я уже сказал. Типа, что смогу дышать под водой там, не жрать на сколько-то там месяцев и чувствовать себя нормально. Ну, в общем, все. Ладно, если вам понравилась моя реакция, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, вступайте в группу ВКонтакте и до следующего видео. А, и подписывайтесь на канал, что если.